Всем привет, с вами я, All Games и сегодня мы отправимся в огромный хлебный город, в котором мы вкусно покушаем, отдохнем в отеле, покатаемся на танках, зайдем в огромную башню, найдем запресневевшего пряника и много чего еще. Также в этом городе присутствует очень много декора и различных механизмов. Ну а перед тем, как мы начнем, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Ну а также написать ваши идеи для видео в комментариях. Ну а мы начинаем. Наши страшные, опасные. Да ладно, я шучу, но это не точно. Начинание. Погнали. Да, немножко лагает. Ну, сперва мы можем зайти в магазин. А, окей, погнали. Так, у нас тут весь город, все дороги состоят из хлеба. Даже железные дороги состоят из хлеба и тортиков. А сейчас мы идем в хлебный магазин. Только мне кажется, он немножко заплесневел. Это не хлебный магазин, это кафе. А, ну кафе. А ну, почему? Ну он кафе. из хлеба, кафе из хлеба. Но... Почему он запресневелку? Если что, хлеб покрыт специальной краской, которая не позволяет ему запресневеть. Mm, ясно. Так, вот мы попали в хлебное кафе. Тут нас встречает хлебный менеджер. Здравствуйте. Вот наш логучий хлебный менеджер. Хлебный менеджер, давай хлеб. Так, сейчас давайте сядем за столик, он нам все принесет. Идем. Хлебный король. А я тут сяду. И где наш заказ? Я заказывал себе тортик. Давай, хлебный. Ты чё заказываешь? Да, в принципе, тоже тортик. Сейчас я доставлю. До Доставит. Кажись. Какие-то проблемы. А почему не умеешь? Рука. Что нас хочет? Кажется, Это опасно Ну, -о -о -о, ты набирал работников? У тебя надо спросить. Я вообще его не знаю. Я, на я нанял другого работника. Крутой работник, ты, ты ничего не знаешь, как будто. О, вижу, он нам принес еду в срок. Э -э правда, думаю, что это хорошо. Короче, <сороче>, еле как этот хлебный торговец выбежал отсюда. И пошел дальше отдыхать. Ну вот наш заказ, тортик. Давай куфу. Вкусная кафешка. Тут стульчики тоже состоят из чего? Из шоколада, конфеток. пряники. А что тут еще есть? Хлебные тортики, пирожные. На складе, на складе есть хлеб. Че-то кружечки какие-то маленькие. то я не понял, нас что за скамить хотят. Продавец магазина. То есть кафешки. Мм да, много не попьешь. Ну ладно, пошли. О, тут у нас хлебуш На пряниковой полке. Не легче кафешку съесть? Да, мне не влезет. Так, ладно. Куда мы пойдем сейчас? Давай в магазин. А где магазин? А, вон тот что ли? Написано. Маркет. И он тоже из пряников и заплесневелого хлеба. Да нет тут плесень пока. Сугар. Сахар из Майнкрафта. Какой красивый кстати Это сам. так только мешочком yeah. тут у нас пряниковые полки пряниковые пирожные полки с, с молоком круто какая то не пирожная дверь что за ней там склад только он пустой Вот потому что весь магазин раскупили понятно тут у нас малюсенький калькулятор для сложных вычислений и пряниковые весы наверное взвешивают все очень ценно так вот такой был пряниковый магазин или хлебный, так что везде я вижу вот это железная дорога очень красивая с, из хлеба куда мы сейчас отправляемся? можно в отель пойти? отель что это за башня такая огромная Хлебно королевское, забудился. Так, сейчас мы отправляемся в пряниковый отель. Кто нас там встретит? Где рабочие менеджеры? А где он? А, вот, хотел, да? А ты где? Хотел. Вот тут такой королевский хлеб. Ашни. У меня просто пинг больше. Понятно. Пряниковое. Все тут из пряников. Тут одни пирожные везде. Так, я так понял, сотрудник данного отеля. Давайте у него закажем билетик. Здравствуйте. Добро пожаловать. Можно мне один билетик на самый крутой номер? И где он находится? Какой номер, говори, сотрудник отеля. Какой номер? Первый. Ууу, самая первая комната. Пошли, мы вместе с боссом, да? Там, хоп, заходим в дверь. Так, тут у нас вроде бы Есть туалет. Э, Пришло. скажите мне, бракованную комнату дали? Там кроме унитазов ничего нету. Комната на, на втором этаже. Не заскамили. а. Да я уже думал, в туалете, не лежить. Так, первая комната, да? Наша на втором этаже. Ладно. Так, вот эта комната. Тут пряниковая постель, а почему все розовая? Это пряники. Вот тут он. Видя полки и еды нету, потому что голодать не будешь. Может дверь съесть, кровать есть, может даже ноутбук. Куда идем? Давайте посмотрим комнату соседа. Здравствуйте, сосед. А у вас тут все то же самое. Думаю сначала я съем вашу комнату, а потом свою. У вас виде почки с нижечками можно их почитать и также везде хлебные окна которые состоят из прозрачного хлеба ну чё за технологии кажется я не понимаю как ты до сих пор не расстался? сел ты же в городе где только сладости идем да? я думаю тут по отеле уже съели и куда же мы отправляемся далее вот и... мой какой большая статуя хлеба это великий хлеб потапыч первый или второй а ч, менеджеры 5. отеля тут делают. О, кнопка. Какая-то циферка. Я на нее нажал. Все, нажал. Так, ладно, пошли 6. дальше. Тут у нас везде хлебные уточки живут, да. Ого. Это что за хлебная вода? Или уже не хлебное. Пряниковое море. Вот мы покупались в Пряниковом море. Кстати, внимательно посмотри на всех уток. Может быть, пасхалку найти. Это сладкое. Так, какую пасхалку? Так, да, вот утка. У нажали? нее впереди хлеб, Нужно будет нажать на одну утку. и будет пасхалка. Ну, э -э утка, нет, пасхалка. Мне кажется, этой это утки нехорошо. А с утка ездил <laughs> на железной дороге? Это знаешь как в Майнкрафте. Да решила проездить угу, у нас. А ну да, по идее можно. У нас на хлебе еще одна хлебная уточка и на какую уточку мне нажимать Найди. О, у нее синий глаз. Сверху нажми на них Нажал и ждать надо было. И еще раз нажми только один раз. Второй Все больше на. никто не на... <гас> <гас> у меня какой-то порт... на какой-то портал навелась камера. <гас> Там загорелась одна кнопка. А что в этом портале? Блин, реально Не Мне кажется, там что-то интересное будет. Поэтому обязательно нужно интерес. дойти до этого момента. Пошли, до него не дошли. Нужно Поставить лайк и подписаться на канал, чтобы мы до него дошли. Пишу Пошли еще пасхалки сказать. Пасхалки? О, я тут вижу автобус. Автобус, к сожалению, по технической неполадке не работает. Из-за а... багов Роблокса он залит. А чё? Самое главное. Ну а тогда я расскажу, как работает этот автобус. Этот пряниковый автобус со вкусным пряниковым водителем, которого едят на обед. На искусственном интеллекте. Едет по всей этой дороге по кругу Только, кажись, пряниковый человек устал Поэтому никуда нас не ведет. Я вообще в воздухе завис А куда мы отправляемся теперь? Давай попробуем попасть в башню. Давай Везде у нас такие хлебные дороги Пряниковые Вообще тут все такое Даже дерево из хлеба, на которых растет хлеб Это сахарноват Так, тут у нас Э, две кнопки не хватает, кажется Пустите Нужно меня найти. в башню. Что? Надо будет найти две кнопки. Так, одну мы уже нашли, осталось еще две. М -м. Надо поискать. Помню, вроде было тут, да? Я помню, да. где они лежат. Так, одна нашлась, она была у кафешки. Мне кажется, другая в автобусе, да? Да. В ту, только в него не попадешь. Че, залезем? Я осталась еще одна кнопка. А, мы на кнопку не нажали, там она не загорелась. Мне кажется, это снова баги Робокса. не баги Робокса. Так, и вот последняя оказалась в автобусе. Так, я на нее нажал, теперь мы идем к этой панельке. Одной кнопки не хватает. Ты все же не нажал на тупу. Одной минутой позже. Все. И вот мы разгадали секретный тайный шифр этой двери. Да? он совсем не тайный. Мне обо всем уже рассказали. Пароль это хлеб. Хлеб. Гениальный. Никак вводить его. Так, просто нажать. О! Открывать. Вот мы разгадали секретный шифр. О, один. Нажимаем на него, и загорается еще одна кнопка, да? Хопа. Теперь мы уже нашли две пасхалки, осталась одна. Опять этот лифт. Какой давай же классный хлебно-пряниковый лифт. Давайте в него зайдем. А что, меня закрыли? Помогите, о. Чё? Ой, Кажется, тут что-то не так происходит. Стули вы куда Ладно, давай пропустим. Не-не-не, такое интересное пропускать нельзя. Все будет хорошо, я знаю. Выходите из лифта выше. А что, а что, тут нельзя быть? Кто придавит? Кто придавит? Никого нету. Только он, этот маленький миленький человек, который так хочет, чтобы все подписались на канал. Ой. Мне кажется, на меня что-то падает. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо бежать. Фух, я успел. Открою все четыре стула. Как? На ручке. Так их открыть можно? Да. Подожди, кто на нажал, чтобы поехали вверх. Опа-на! Я нажимаю на стучек, и он выдвигается. На него можно сесть. Вот, складные, вот. Они... Там просто рычажки, на него нажимаешь, и она открывается. Я на другой нажму. Вот, нажимаем, и... И открывается вот тут у нас дверка такая, очень прикольная. Давай, поехали. Посмотрим, как этот лифт может перемещаться. Так, еще Мне кажется, мы кого-то там забыли. Заходь, Давай, погнали. Вот мы отправляемся на этом лифте. Так, кажись мы застряли в хлебном лифте. Худшие кошмары начинают сбываться. Я, я знал, не надо опять лезть в этот лифт. Лифт это вообще очень опасная штука, в них лучше вообще никогда не лезть. А он не может вот так сломаться и все, и мы застряли. Хотя, рядом с нами выход. Так, что? Там, смотри, лестница нет. Мне кажется, лифт уехал без нас, а нет. Во, мы поехали на лифте! Неужели его починили? Опа-опа-опа, мы поднимаемся и поднимаемся, опа, и куда же мы приехали? Так, встаем. Давай садись. Садиться? Да. Мы еще не приехали? Тут же есть. Мы, при... мы приехали, все, давай, садись, на Нет, не на лив, не в лифт, а на диван. Так, Сажусь сад... на диван. Что теперь? Только три места теперь. Каждый раз отсеивается один человек. То есть один лис. Сначала минус купус, потом минус Сондер. И теперь мы уезжаем без лисов. Что это за комната управления? садись на стульчик. Кажись, я понял, сейчас я буду стрелять с ракетами. Э, освободите. Э, нет, Давай, Ммм, Мм, mm, ну, очень mm, красиво. Нажми. нажми. Ну, у тебя она на первое лице должна. Ладно, сейчас нажму Богу поверь. Так, поворачиваемся на этом эпичном. Так, можешь нажимать на панели, они открывают. Э... Так! Вот я и на панели управления, что делать? Можешь нажать на любую панельку и откроется какая-то часть башни. Цифры римские 1 до 4, это турели сверху панели, а ракета, ну естественно, открывает ворот, сказать, для ракет. А башня, она открывает самую мощную пушку, которая разнесет все, что Ты знаешь, что я только что сделал? Ты открыл все. Я боюсь это сказать. Я нажал на все кнопки. Не волнуйся, кто-то предохранит. А, защита от луков. Можешь открыть место для ракет перед ними? Вот, а, здесь. вот я открыл. Так. И все, да? Что-то быстро красные кнопки закончились. И в ком комната для управления. Где? Вот это? Да. О, я вижу, что раз... тут есть джойстик. Все. Вот на красную кнопку для того, чтобы повернуть, повернуть. Так, у нас получается вот тут... На какую? На красную кнопку, чтобы повернуть. Стул. А, я понял. Вот у нас тут получается такой стулчик, компьютер, джойстик, и, короче, можно управлять ракетами. Только я не могу на стул сесть. Теперь мне куда-то надо нажать, наверное? На желтый и активируется ракеты. Один раз. на Нажимаю только. Так, вот эти ракеты. Ничего не с ними делать. Как летать? Оу, я таргету в безма. Ясно, погиб как всегда. А как ее было включить? Попробуйте Нет, упорчить. ракета упала. Давай другую попробуем. Так, вот еще одна хлебная к э ракета и. Блин, я не почему не они падают вниз? Почему? А че? Почему они не слетают? Уже вторая ракета Камикадзе упала вниз. Давай еще одну попробуем. Когда я пробовал, у меня сработало. Ракета номер три и хотя бы удачно запустить. Пожалуйста. А -ху -ху -ху. Тоже упала. Ладно. Все три попытки запустить ракеты были неудачными. Короче, бензин закончился. Тут же хлебное топливо быстро кончается. Да? Так, у меня тут еще две ракеты осталось. О, она полетела! На новогодней ракете? Откуда она у тебя? Эта ракета может летать сама. Это же, блин, как долго делать? К тому же она какая крутая, красивая, детализированная. Ну, хлебная. Блин, какая крутая новогодняя ракета. Где ты ее взял? В атаку. Ооо, сейчас все взорвем. Давайте на, на поезд. Ви-був. Ой. Что-то ракета какая-то сквозь землю летает. Вот мы запустили хлебную ракету. Буф. Так. и куда мне лететь. Да, довольно крутое управление. Так она еще может крутиться. пуф все пробил землю насквозь. Мне кажется, я запутался. Так, ну, пока что лечу. Очень круто, что эта ракета может сама летать. Типа, самонаводящаяся. <реклёвый> Очень классная ракета. Мне нравится, как она летит. Уф. Так, ладно, думаю, пора заканчивать с этой ракетой. Очень классная ракета. Тут, кстати, есть еще одна такая же. Вот, вторая. Оп. Я ей тоже, кстати, могу управлять. Получается... <клёвый> Получается, у нас тут есть несколько ракет которыми мы можем стрелять. То есть у нас открывается вот этот хлебный пряничный отсек. Оттуда вылачивают ракеты. И после чего ими можно управлять. Типа самонаводящиеся. Это очень круто. Мне они понравились не заки загрузил турель отдельно, потому что там она очень сильно лагала и не работала. Так, вот именно эта часть только отдельно, да? И правона дробь вылезает турелька, которая может поворачиваться. что она не управляется, Что-то на F надо. Так, mm -hmm. а вот. Считаю, эта пушка может подниматься, опускаться и также поворачиваться. Вот довольно прикольно вот это, то, что она опускается, довольно очень красиво смотрится и вообще очень крутая пушка и то, что mm -hmm. она из хлеба по тапочке безобидного вылезает. Вот такая крутая турель. Да, вооружению этого города вообще общем мощное. Но город сам очень крутой. Правда тут немножко, немножко иногда что-то ломается. Боже, что тут блин, очень много блоков и, и даже сервер окрашается, Если что-то там только тронуть. Хм, Куда идти? Пошли выбрать. А, ты что весь Я хлеб съел? А чё, мне не разрешил, я тоже поел. Ну, ладно, пошли Весьма обидно. Пасхалки. Пол башни съел. Куда идем? Пасхалку искать. А, а, кстати, да, нам осталась пасхалка. последняя пасхалка. И где она? А где последняя пасхалка? А мы тут все здания посмотрели? Мне кажется, нет. Так, кстати, тут, тут пока мы шли, я увидел такой домик. Красивый. Мне интересно, что в нем. У него можно зайти, тут Это... пока что пушка. а я понял. Это типа вокзал, да? А, да, только нет. участка. Получается, хлебный вокзал. Вот так поднимаешься наверх. По несколько этажам. И тут у нас такой вокзал. Можно подождать свой поезд. Правда, поезд никогда сюда не приедет, потому что его водителя кто-то съел, мне кажется. Это точно проделки этих лисов. Вот, вот такой красивый хлебный поезд. Вон там и можно управлять. Правда, водителя, как я уже и сказал, съели. Водители в автобусе еще не съели, а этого, кажется, уже съели. Обидно весьма. Да. Кажись, и хлебного водителя все-таки тут съели. Там три все угу. Да. Ну, кстати, у нас вот находится, ээ, так сказать, вагончик <laughs> без крыши. Думаю, дождь тут не идет. И это твой друг, который помогал тебе строить. Давайте я на него нажму. И это была последняя пасхалка, которая активирует этот самый портал. Вроде бы активировал, побежали туда. Кстати, тут очень красиво вот эта железная дорога, если посмотреть сверху. Может, вот это из хлеба сделано. Типа, вот так все под наклонами. Так, и если кто-то не знает, ух, то хлеб сейчас получить ух. вообще невозможно, только используя какие-то специальные читы. Лучше этого делать не надо. Кстати, ух, иди сюда. Тут. Блин, такие красивые хлебные наклоны тут у этой дороги. Да, я иду. Тут такая парковочка. Я иду к порталу с пасхалками. Ген. Так, Там, ну что, заходим? Ну, заходи. Кстати, там... Вот тут у нас получается загорелись три тортика разными цветами, потому что мы нашли три пасхалки, и мы заходим в это хлебное помещение. О, тут дверь, она открыта. Что это за хлебные разработки? Тут много компьютеров, а работников Кажминная нет. Хочешь ну, их торти съели? Нажми на монитор этот. Ой. Ой. Нет, вот этот. Mm. Сейчас питание. ты включил питание? И. О, я включил питание. Очень прикольно. Мне есть... нужно открыть дверь. Да, туда. Так, открываем дверь в следующее отделение. Опа. О, провису О, го, тут хлеба, танки. Мы, кажется, э, в район вооружения. Так, 70 градусов покинуть помещение. Покинуть помещение, тут военный отдел. Вам нельзя видеть секретные разработки хотя бы города. Так, тут у нас два хлеба, танка. с конфетаколесами, с колесами, торта броней. Конфета пушкой и э, хлеба корпусом. Очень крутое вооружение. Так, заходим через лазерное обучение чтобы проверить на то, враг ты или друг. Открой, а. слева от тебя. Так это лазерная дверь. кажется меня не пускают. Так, Лис, отойди. Ты сейчас тут все уничтожишь. Нет, ну Лис, не заходи сюда. Не заходи, не заходи, не заходи. Я должен... Бррр. Ну как обычно. И куда Мы заходить можем, да. А, не управляйся дистанционно. А, типа, за -за -за зачем сотрудникам умирать? То есть военным. Давайте откроем следующую дверь. Кстати, двери сами закрываются через 5 Да? Кстати, да, за нами дверь закрылась. Давайте посмотрим. По да, <смех> закрылась. Так, тут у нас четыре друга. У них есть хлебушек. Тыква э -э квадрокоптеры с Кстати, хлебознаками целыми. Эти дроны должны быть тоже входить в военные силы, но для них не хватило места. То их, их выбросили. Тут у нас вроде бы играет музон, да? Телевизор. Это боевые дроны, так сказать. А, вот это что? <смех> Обычно происходит собеседование. Да, я вижу. Оно очень скучное, я так понял. Ну, тут вот, даже стульчик не лежит на месте. Так, Просто открываемся. Это ваш это, это база военная, заброшенная уже дом. Ну, видно, мне даже питание пришлось включить. И в следующую дверь можно зайти? Так, открываем следующую дверь. И тут еще одна дверь. Давайте в нее зайдем. Она, по-моему. Ничего, там. Так, ладно, дверь, ну как ты сказала, старые разработки, так что тут даже дверь заклинил. Ага, ну значит люди спят. Мне кажется, тут были пря пряники жили, которые из зимного обновления, мне кажется, их всех съели. Можно. Ладно, пойдем наверх, какой тут же пенек. Фух, не так что и много. Так, тут у нас имеется два компьютера с антивирусами вроде бы, да? Да, кстати, эти компьютеры И крутой хлебок клавиатура что? Эти компьютеры для управления танком Да. Но лучше не управляй, лучше не надо это а Так монитор, мони... На мони... Нажав на монитор, ты открываешь ворот О. А нажав на кнопку включения танка Ты активируешь танк и можешь управлять Я уже увидел, как танк управлять Так, я, я научился ехать вперед. У этого танка имеется подвеска Прикиньте, у хлебного танка подвеска Во, сейчас я вступнусь куда-нибудь Во, как колеса двигаются, ну да, тут маленький FPS, и тут нет преград, так что плохо видно. Так, там открылись ворота. Правда, соседний танк мне немножко мешает. Включи ПвП. Не надо лучше. Надо. Лучше не надо, а то ты сервер гараж. Тут ПВП очень опасно. <smart> Понятно. Кстати. Так, давай тогда за передний танк сяду, а тут не получается. Кто? Открой ворота. Сейчас. Так вот для чего эти ворота стояли, а я думаю их нельзя открыть. Все, открыл. Так, вот так у нас эпично открываются ворота и очень эпично э -э выезжает танк. Только автобус не достану. Эй, -э -э, автобус, на таран. Я и так проехал. Блин, какая тут крутая военная техника. Это же надо три пасхалки найти, чтобы только к танку подойти, прикиньте. Так, а тут еще есть клавиши EQ. Можно поднять и опустить пушку. Вон там какой-то враг. Наверху вон какой-то поезд тебе взял. Так ты берешь, отъеду. Не получается. Просто нажмем на Q. Поднимаем пушку. И огонь! На в кого я стрельнул. Ну ладно. Воздух. Воздух. опасный, оказывается. Вылазить. Я еще клавишу. Тебе найти. надо найти еще одну пасхалку. У него еще вращается башня. Так, мне надо пасхалку найти. Да, жалу. Так, остается у нас тогда последняя пасхалка, да? Где мне ее найти? Дай подсказку я для пасхалки. Я тебе рекомендую проверять все стены. А, на этой базе? Да. А можешь просто сказать, где она находится? Ладно, тут, тут она находится. я бы ее пропустил. Тут? Нет, нет, не та. Назад, там, где пряники спали. Ну вот, я там, где пряники спали. Внимательно посмотри на полный. На обои, так сказать. Да, я вижу, тут какое-то несовпадение. Не О, я зашел. А -а -а, тут же я. На королевском кресле. Еще такой красивый. Вообще крутой. Даже меч есть. Да, я вижу. Это лучшая версия мини-фигурки уха. Давайте Нажми напишем на комментарии оценку этой игрушки Я бы написал бы ей 10 из Куда теперь? Нажми на нее. На нее можно нажать. Да. И. Жди. Там открывается еще одна дверь. Окажись там туда, да? Да. Пошлите. Крутой ух показал крутую дорогу. Эх, он гораздо круче, чем я. Да не, наоборот. Так, ладно, я пошел туда, куда он мне сказал. Ой! Ой! Ах, как лагает. Так, тут у нас какая-то красная кнопка. Я как раз люблю красные кнопки. М -м. Так, все люди подозревают, что я нажму на эту кнопку. Но я назову, не нажму на нее. Все, я ухожу. Это я не могу не нажать на эту кнопку. Всё, я нажал. я пытался не нажать. Он а, а, а, а ну ушел. Да, так, да. так, так. Ой, что это? Что за злодей? Я же говорю, не нажму. Кто это у нас? Тут, что за злодей? Тебе пришли просить о пощаде? Какой пощадник? Ха-ха-ха. Ха, не дождетесь. Это кто такой вообще? Это плесень. Плесень? Я бывший житель этого ужасного хлебного города. Это плесень. Смотрите, что он сотворил со мной. Да, крутой хлебный город. Я больше не пряник. Я же говорю тут все плихнюю обросло. И теперь у меня жажда да Да лучше бы я не нажимал на эту кнопку. Видите эту кнопку на моем столе? Видите, видите? Что? Он нажал на нее. Нажав на нее, я взорву весь город. О нет. В том числе и вас. Спасибо, не надо. Я буду тебя. Прощайте куски свежего пряника. Вам нужно умереть. Мне кажется, нам нужно отсюда сваливать. Нет, его не всех хорошо. А че, он ничего не взорвет? Сейчас, подожди еще немного. Фух, пока апокалипсис. Что? А, ты еще не конец? Что с ним произошло? Почему ничего не получилось? ха ха бомал всем. О, нет, меня нашли. Откройте полиция либория. Хлебори. Видимо, придется быть в бегах. Черт, сбежал. А, все, он сбежал. Камера даже повернулась. По-моему, этого угла здесь раньше не было. М и что, это конец? Да. М да, я уже думал, мы все взорвемся. Эх, обидно. Ну ладно. Все-таки тот крутой ух. Э хотел, чтобы нас всех уничтожили. Ну, очень крутая история. Мне кажется, этот город вообще супер-мега крутой. Даже круче Лисаграда. Что? Еще в парк осталось. Да, давай пойдем в парк. Пойдем в парк, пока вон тот злодей не вернулся и ничего не взорвал. Нет, я думаю, лучше отсюда уходить. То есть он вернется, будет плохо. Давай вот отсюда, где танчик стоит. Кстати, колеса танки колесо танка можно частично съесть. Поэтому этот танк легко победить даже без оружия, если вы очень голодный, конечно. Так, подаем. Ну, а, парк вот. только... я, я вижу. И лодку. Да. Лодку на битве построил? Нет. Но в битве не участвовал. Да. Обидно, но не. обидно Так, тут у нас хлебопарк с хлебодеревьями с вато листвой, сладкая вата и листвой, как это сказать слово Так, у нас тут заборы из конфет, их можно съесть Также у нас тут имеются скамейки из конфет и пряников Также у нас тут хлебные деревья И растет хлеб сладкая вата Так, а если тот человек сказал, что и с ним это сделал хлебный город То есть я тут буду жить, то я тоже стану заплесневевшим ухом Ты еще не пряник? Пока <сёк> что. Пока что? <сёк> да. Ээ, я я уже отсюда ухожу. Вот, <сёк> посмотрю бегу отсюда. Начинает туда смотреть эту лодку. И куда Тут мне заходить? В кабину управления. А куда эта лодка может плавать, как обычная лодка. И также есть управлению турели. Пустимся это под пряник. Для пряник. двух трех человек. Ну, наверное, все таки двух. Так. Эй, это Камера от первого лица можно так смотреть, наводиться. Так. Эта пушка с последним обновлением в билдоботе можно стрелять от обычного нажатия. Сейчас только, наверное, на этом будет рассчитано PvP. И этот турель может поворачиваться на месте и также подниматься и опускаться вверх. Во. Вообще крутая. Так. Сейчас выключаю туда камеру и вот можно смотреть от лица пушек куда-то очень прикольно. Я звук потише сделаю. Так, вот я целюсь. Куда мне прицепить? он в ту елку, которая впереди. Можем пройти Оп. за спидранить а, ну давай. Спидрань. Газ э, в этом Ой. на лодке. А в другую а вроде бы по сторону. Помочь? Давай, я буду тебе помогать. Да, круто помогаю. Крутой из меня помогать Вот мы отправляемся. Так, сейчас я включаю тогда от лица пушки и могу он пальнуть по ближайшему камню. Опа, я уничтожил. Круто. Ничего, куда мы едем? конец, до конца. Так, сейчас я, я буду уничтожать ближайшие камни. Так, вот еще один камень я уничтожил. Только как-то, это, зарядка у него очень долгая у этой пушки. Ну, хотя, да, такой маленький, типа, реалистично. Маленький легковой корабль с маленькой, слабой пушкой, с долгой перезарядкой. Они реалистичны. А я не очень такая-то а уж слабая. М? Что? Ладно. Так, ну что ж, М -м, тут у нас я еще вижу вот эти два домика, в которые мы не сбегали. Внутрь заглянем. Теперь я понял, почему тут не ни персонала, ни никого а что там внутри а, можно я прогрызу так сказать хлеб как муравьёй муравьи и зайдем внутрь внутренний дизайн будет не скоро круто замечательно знаешь когда зомби апокалипсисе значимости у нас то же самое будет есть во втором доме еще и пасхал просто так заходим во второй дом И ничего там наверху можно третьем электро на третьем этапе что я паркуристе я смогу внутри. на какой этаж Третий. так я так понял у нас тут на втором этаже пустота крутые живые домики теперь я понимаю почему тот пряник какой-то плесневевый. Так. Выбиваем окно третьего этажа. Пум-пум-пум. И заходим внутрь. Вот тут у нас есть столик. единственный хлебный выживший. Вот это у него Геракл пельмешка. Это что за пельмешка, блин? Маленькая голова, такой тело и такие лапы. пряника-человек. Смотрит телевизор. Кажись, он... Тут до начала апокалипсиса. Так, так что у нас там имеется. А, остальные тоже не заселины. Теперь знаешь, я что предлагаю сделать? Лучше не надо взрывать его. Не-не-не, ты что, Я такого, я такого не допущу. Есть? Ну, тоже можно, но нет. Не надо, лакива. Да начнется зомби-апокалипсис. Я не хочу золотой хлеб. Почему раз богатей Ну и напоследок мы съедим этот хлебный город. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. У тебя целый год уйдешь, чтобы его... На. Да, поэтому я уж не буду Мне его... Кажется, у меня самая логучая постройка в истории кораблей, возможно. Не-не-не. Хотя если и логучая. Не, не, не лак машина, а обычные постройки. Я знаю. Но если честно говоря, она была бы самая логучая. Тут я бы даже, даже учила с А9, с РТХ. Полагала бы очень сильно. Если бы я сделал свой... План до конца это сделать автоматическую жизнь. Тут каждый человек бы ходил, обработали бы машины, работали бы светофоры, автобус был бы живым, не покупали, и, и все ага. это должно было бы быть а, на поршнях и сервопривод так. Это все возможно, просто очень долго и, и локаль будет и сильный Поезд работал до обновления, все идеально работал после обновления. Обновление вышло только вчера, вечер, ну или позавчера, там, в субботу, в течение всех дней начали появляться баги. Жаль, то да, что мы без второго создать. И на этом будет заканчиваться этот мега проработанный, мега крутой, мега хлебный и стопроцентно вкусный город. Правда заплесневевший, ну ладно. Сейчас, ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем... Не проголосовать про этот город в Дискорде. За всем спасибо. Да. И всем пока. Ссылка на Дискорд будет в описании надо.